всем привет сегодня посмотрим на очередной ресурс для обучения программированию ну насколько я так по поним... насколько я понимаю это у нас чек Ну ссылка на youtube будет в описании я еще не пробовал еще не пробовал но вот я увидел есть русский язык но тут ничего не видно Игры по программированию для новичков, где вы можете улучшить свои навыки кодирования через веселые задачи и упражнения, используя Python или Python, и JavaScript или JavaScript. Кому как удобно. Короче, кортнер, короче, вот есть партнеры. Партнеры. Я так понимаю, спонсоры или партнеры. А, а... Эту всю ерунду я читать не буду, давайте попробуем, попробуем. Ну, как вы заметили, я, то есть это не, не, не обзор, то как правильно играть и все такое. Нет, это вот я со старта с нуля пробую, пробую разобраться в первом, к примеру, уроке, да, руководстве. Пробую, как оно, что, и... В конце скажу, ну как по мне, интересный ресурс или неинтересный. То есть, на мой взгляд, <coughs> было достаточно интересных ресурсов. Ну вот один из таких очень ярких интересных, да, это кодингейм. Там все красивенько, анимация есть и все такое. Вот, ну посмотрим, что тут есть. Короче, я, наверное, выберу JavaScript. Так, логин. Ну, логин это подтянулось гугловская почта Так. коннектинг наверное надо разрешить наверное потому что наверно так welcome home мой первый остров хорошо да иди ты. я понял надо отсюда сюда э, у меня первый уровень первый уровень и чё тут есть какие-то настройки или как или чё а если себя класс о сеттингс есть о давайте о тут много языков давайте выберем русский русский api даже какой-то api есть ничего себе ничего себе так ладно а, миссии А как мне вернуться на карту о вот юа херя да могли бы перевести и картиночки ну да ладно короче я так понимаю вот это все остров а тут немало островов я а да то тут работы короче немало Home, а тут элемент есть элемент ну не не короче надо что не не нет я хочу сам скажи хай начнем с самого начала home так home вот есть такие задачки их немного просто simple simple simple смотрите-ка а было еще elementary а давайте elementaryклад с Скажи привет. Ну, тут уже побольше задачек. Ладно, начнем с С... Home. С дома, да? Ну, no, про Not Unique Element. В Velcome. Да, давайте попробуем решить эту задачку. Классно И что? О. О. Круто, смотрите, неплохо вроде оформлено, вроде неплохо оформлено, вроде неплохо оформлено. Короче, задача. Дан не пустой массив целых чисел x, в этой задаче вам нужно вернуть массив, состоящий только из неуникальных элементов данного массива. Для этого необходимо удалить все уникальные элементы, которые присутствуют в данном массиве только один раз. Для решения этой задачи не меняйте оригинальный порядок элементов. Например, 1, 2, 3, 1, 3. Где 1 и 3, 1 и 3. Не уникальные элементы. И результат будет 1, 3, 1, 3. Ну а удалить надо какие? А, все у... а, я понял, все, которые один раз встретились, надо поудалять. Я понял, значит двоечку надо удалить. А, хорошо, а вот, к примеру, один, два, три, четыре, все надо удалить. Где одни пятерки-то? Там... Угу. Понятно. Предусловие. Длина массива а больше нуля, меньше тысячи. Длина массива, а вот данных там... там ну интовые числа целые, целые числа да хорошо так solve it и э, решить это используя python да я даже не знаю как ее решать если честно с java скриптом я особо-то ну когда скрипт делал, то там что-то знакомился. Вот как манипулировать с этими данными? Даже не знаю. Даже не знаю. Но я думаю, поможет мне справка. Даже не знаю, как манипулировать. Но по-хорошему как. Тут надо идти по массиву, соответственно, вносить в другое, ну в дерево, например, какое-то множество эти данные. А дальше, получается, работает бинарный поиск, и мы смотрим, есть ли в дереве это значение. Если есть значит значит что значит его оставлять а если в дереве нету то то наверное удалять ладно короче давайте попробуем так как нам с массивом работать как с массивом работать я не помню наверное фор. давайте for сделаю о, oh, а как, а как? For data, не. Давайте я тут классно. Uh, попробую. Uh, Led. А, ah, вот, вот как бегать по массиву. Все. Led. Led объявляем временную какую-то переменную. Ну, возьмем как там item. Uh, дальше off. Там написано off. Led item off. Дата. Так. Так. Дата. Дальше, дальше, дальше, дальше нам надо. А, -а, -а тут получается, получается. Подожди-ка. Вот, const new result. А, них Короче, надо еще функции написать. Окей. Okay. Ладно, функцию функцию функцион. Дальше из Unique. Array. Так, типы тут объявлять не надо. Я так понимаю, оно. По определить само то есть здесь жесткой типизации нет ну нет так нет вар вар короче я это все скопирую что я буду переписывать кого я обманываю и сейчас посмотрим посмотрим что это за функция так тип не указывается возвращаемый тип не указывается и вот здесь он определяется по ходу на этапе выполнения Хорошо, хорошо. Дальше, что у нас здесь? У нас здесь просто... Мы смотрим... Короче, здесь решение просто в лоб. Самое простое. Мы на вход получаем некий массив и получаем какой-то элемент. Соответственно, мы пробегаемся по всему массиву и сравниваем элемент массива с нужным нам элементом. Ну, созна... а что тут 3 равно, кстати? Интересно. Ну, блин, не знаю. А что не 2 равно? Наверное, есть какие-то различия между 2 равно и 3 равно. Короче, э, сравниваем. И если хоть один такой элемент мы встретили, то, то, то все, возвращаем false. Return false, да. Короче, здесь решение простое. Массив в массиве проверяем, есть ли еще хоть один такой элемент. Если он есть, значит он не уникален. Понятное дело. Дальше. Теперь нам надо вот здесь, э, в этой функции. О, смотрите-ка. Что-то типа лямбды, да? Второе э, решение это использовать типа лямбда выражения ну такие типа локальные функции, да? А что у нас здесь есть массив, фильтр, ага. И вот в фильтр мы мы фильтруем по определенному значению. Это значение следующее. Если а больше равно а, то не-не, вот, вот ее сравнение. Если A равно элементу, то я так понимаю, фильтр возвращает некий контейнер. В этот контейнер он складывает элементы по вот такому признаку. То есть, если A равен L, АА а это единица контейнера. То есть, грубо говоря, заменяет нам вот весь вот этот цикл. Но он потом, я так понимаю, разворачивается. Так вот, здесь по ходу, по ходу, по ходу вот пробегается по всему массиву. И с каждым разом новый элемент массива, ну, точнее, очередной, сравнивается с нашим элементом. И если они равны, то складывается в... Какой-то контейнер, в какой, я не знаю. Надо считать справку по JavaScript. Но фишка в том, что фильтр, фильтр да, вот у нас есть функция, то есть к, я то понимаю, к каким-то контейнерам в JavaScript можно применять такую функцию фильтр, в которой можно указать небольшое лямбда выражение, то есть ну, какое-то условие. Соответственно, на выходе вот здесь должен быть некий другой контейнер. И вот э, мы смотрим, длина этого контейнера 1 или нет. То есть в данном случае, если 1, то возвращается true. Если же 0, 2, 3, 4, то false. Так, так. Ну да, это решение покороче. Ну и покороче, да и покороче. Мы будем делать вот так вот скопируем и вставим и выполним нашу задачу вот так теперь теперь мы чем мы тут делаем мы тут делаем э -э бегаем пробегаемся по нашему по нашим данным и у каждого элемента смотрим, уникальный он или не уникальный. Ага, да, вот мы передаем этот массив, в данном случае вот. И передаем каждый раз какой-то элемент, к примеру, единичку. И дальше эта единичка сравнивается со всеми. И так дальше. И заполняем э, ну, э, новый массив, да? ну, новый контейнер. Короче, запускаем. Так, и что? Завершили кодирование. Клик-чек. Ну, давайте чек. Чек, я так понимаю, сейчас пройдутся какие-то тесты. Так, у меня хоть запись тут идет, идет. Какие-то тесты, тесты. Так, есть 8 тестов. Task решен. Таск решен. Типа я крутой парень. Ну, конечно же, я все скопировал и вставил. Mm. Не, ну. Судя по этому, да, работать с контейнерами тут действительно очень легко и просто. Единственное, что меня всегда смущало в Java скрипте, это то, что нет жесткой типизации. Соответственно, нестабильность работы может быть очень высокой. Да? Когда много программистов, то есть один, один тип передает, другой, другой контейнер. Ну вот так вот решают два программиста где-то... Работает над одной и той же задачей, над одним и тем же кодом. Соответственно, вот там-то и вылазят косяки и проблемы. Так, ладно, что делать? Задачу не решил. Давайте перейдем... Ух ты, использовать локальный редактор? Ну, это я кликать не буду, но попробуйте сами. Давайте перейдем... Ну, типа, поздравления, да? Меня поздравили. О, эту задачку... Я решил. Эту задачку я решил. Круто, круто. Что тут? Давайте еще раз на карту посмотрим. И думаю, можно, в принципе, в принципе, подвязывать с этим обзором. но что я могу сказать? Вроде бы, вроде бы, интересно на самом-то деле, если бы я начинал изучать программирование, то. Что тут привлекательно? Ну, как бы здесь, да, картиночки нарисовано, задачки есть. И здесь привлекательно то, что для тех, кто не хочет разбираться в английском, не хочет читать, не хочет там это, то здесь пере переведены, я не знаю, все задачи или нет, но... давайте вот эту классную. Решать ее я не буду уже, чтобы не тратить время. Но посмотрим, есть ли перевод. А, есть, есть, все есть. То есть здесь есть переводы задачек. Круто. Ну, ну, ну, ну. Короче, в целом, в целом ресурс неплохой. Поэтому если вы хотите изучить, ну начать изучать такие языки программирования, как, что это такое, Notification, как JavaScript или JavaScript или Python или Python, потому что кто-то где-то когда-то писал, там надо правильно вот так вот говорить. Я не знаю, как правильно говорить, я говорю, как говорю. Вот, так вот, если вы хотите изучить эти два языка, потому что здесь можно задачу решить, смотрите, я решал на JavaScript, а вот здесь где-то было решить это, используя питон питон вот так вот питон питон python на русском на русский же переключись. вот вот вот вот А чё решить как гость что-то я не понял наверное для python а надо мне завести другой блин синтакси совсем другой, смотрите ка но что я там успел увидеть, так это то, что э, э, типы указываются. Хотя, наверное, я не знаю, наверное, можно и не указывать. Так, что такое? Что такое? Не понял. А, а что я как гость? Вы что, офонарели? Скорее всего из-за того, что я перешел э, и э, ну, э, решил... Э, выбрать python для решения задачи вот а тут совсем другой домен походу вот решил python выбрать и меня как гостя так да все тот же ну теперь точно все короче всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока